Теперь давайте поговорим об истории просмотров, буки и суперкуки. Все это может быть использовано для слежки за вами, затрагивать вашу приватность. Может быть использовано в качестве улик, если проводится локальная криминалистическая экспертиза. Даже если вы настроили опцию «Никогда не сохранять историю» или удаляете свою историю, Браузер, плагины и расширения по-прежнему будут сохранять определенную информацию, которая может быть использована для вашего отслеживания, влиять на вашу приватность и предоставлять сведения в случае локальной криминалистической экспертизы. Здесь представлен список примерных объектов, которые могут быть потенциально использованы для вашего отслеживания. Опция «Никогда не сохранять историю» остановит вещи из верхней части этого списка. Типа истории, поисковых запросов, куки, временных файлов и других подобных вещей. Но если мы продолжим движение по этому списку, некоторые из них могут сохраниться. Например, суперкуки, криптотокены, настройки в ваших расширениях. Если вы настроите в NoScript или u какие конкретно сайты вы хотите блокировать, а какие конкретно сайты вы хотите разрешить, то это затем сохраняет информацию о том, где вы были и какие сайты посещаете. Обычную историю посещения URL-запросов можно посмотреть в соответствующем меню. Уверен, вы это знаете. Но вы также можете посмотреть полный кэш, если наберете «About» кэш. Можно посмотреть, что содержится в памяти. Видим все объекты в памяти. Также можно посмотреть, что находится на диске. Это более детальный кэш. Если мы реально хотим провести собственное исследование и проверить, что еще сохраняется, можно воспользоваться песочницей. Здесь пример с сандбокси, в котором все изменения будут сохраняться в песочнице. Вы можете затем исследовать, что именно добавилось в этой песочнице. Сможем затем увидеть здесь все добавленные входные данные. И давайте пройдемся по списку мер против отслеживания и нарушений приватности. Удаление истории, куки, суперкуки и всего остального, что используется для слежки за нами. Вам нужно выбирать те меры, которые лучше всего подходят под ваши нужды, чтобы остановить слежку и нарушение приватности. Первый и самый лучший вариант – это использование непостоянной операционной системы, так чтобы никакие данные никогда не сохранялись пермоментно в процессе в Вашей работы в сети. Tails, Knopix, Live Debian, Koenigs, одноразовые виртуальные машины. Все они подходят под эти цели. Можно использовать снапшот виртуальной машины и восстанавливаться к чистому снапшоту после работы. Это абсолютно и полностью уничтожит любой след, чего бы то ни было в вашем браузере. Любой способ, при котором вся операционная система или виртуальная машина используется одноразово, полностью понизит риск отслеживания и нарушения приватности из-за данных, сохраняемых в вашем браузере. И для повседневного использования я юзаю систему Live Debian, защищенной виртуальной машине. Я собрал и настроил OS Debian собственноручно, так что в ней есть все необходимые мне приложения. Внутри этой Live Debian у меня стоит браузер Ice Whizel, который работает в песочнице при помощи UpArmor Armor и FireJail. Немногое сможет пробиться через этот заслон, но даже если и сможет в любом случае не протянет долго, поскольку это не постоянная операционная Система. Я перемещаю различные файлы через нас. Так я добиваюсь непостоянства для своей работы в сети. Переходим к следующей мере, которую мы обсуждали. Эта настройка никогда не сохранять историю. Она покрывает все базовые способы слежки за вами а именно обычные куки и историю, а также защищает вас от локальной криминалистической экспертизы. Конечно, вы можете использовать собственные настройки хранения истории, но понятно, что все то, что вы разрешаете, будет сохранять историю. Нужно быть осторожным в своем выборе, исходя из своих нужд. Всякий раз, когда вы принимаете куки, отправляющая сторона может отслеживать вас с помощью этих куки. Так что вам нужно либо никогда не сохранять их, либо удалять. И если вы не собираетесь устанавливать опцию «Никогда не сохранять историю» и какие-либо свои настройки, в этом случае можете использовать «Приватный просмотр», когда вам нужно быть уверенным, что практически ничего не записывается. И как вы знаете, «Приватное окно» можно открыть через вот это меню. Либо нажатием правой кнопкой мышки по ссылке. Открыть ссылку в новом приватном окне. Наверху появится маска. И мы уже обсуждали это. Мы говорили о U-Block Origin, U-Metrics, NoScript и других HTTP-фильтрах и блокировщиках рекламы. Они помогут вам предотвратить сохранение трекинговых данных типа куки. К примеру, если мы отправимся в Google, откроем ViewMetrics. Здесь мы можем выбрать, что мы не хотим разрешать куки от google.co.uk. Сохраняем это. И теперь Google не будет меня отслеживать. По крайней мере, не через куки. Есть вариант удаления истории, используя функционал Firefox. Попадаем в него через настройки. Приватность. И тут подзапомнить историю, удалить недавнюю историю. Здесь можно выбрать, что именно удалить и за какой период времени. Достаточно полезно, что вы можете выбрать период времени и затем нажимаем Удалить сейчас. Выбранные элементы будут удалены. Также можно использовать кнопку Forget. It» забыть. Вместо открытия меню можно просто выбрать один из этих вариантов, и затем забыть ее. Это в том случае, если вы сохраняете историю. Однако это лишь поверхностно удалит историю. Далеко не все. Для пущего эффекта вам нужен инструмент удаления улик. Существует целый ряд подобных программ. Например, C-Cleaner, System Ninja, Bleach Beat, Avira System Speedup. Я рекомендую C-Cleaner. Вот их сайт. И я также рекомендую Bleach Bit. Поговорим сначала о c -Cleaner. Он доступен для Mac и Windows. К сожалению, версии под Linux не существует. Есть бесплатная версия и платная Pro-версия. Pro-версия производит автоматическую очистку браузера после того, как вы его закрываете. Довольно интересная фича. Вам не нужно заниматься очисткой самостоятельно. Проверсия, в свою очередь, умеет заниматься мониторингом в режиме реального времени. Это также прекрасная возможность. Проверсия стоит около 25 долларов на момент записи этого видео. Но она вам не нужна. Она имеет только указанные дополнительные фичи. Бесплатная версия позволяет удалять и очищать улики. Она также удаляет HSTS-куки, которые мы еще не обсуждали. Мы поговорим о них совсем скоро. Но я не знаю, насколько хорошо программа работает с портабл-версией Firefox, которую вы можете использовать. Вроде бы работает. Я пробовал. Однако я не проводил криминалистическое исследование результатов. Секлинер также доступен через Чоко. Можете загрузить его этим способом. Бличбит на данный момент недоступен через Чоко. Вот и все. Установлен. Вот так он выглядит. Все эти вещи можно выбрать для удаления. И поскольку мы говорим здесь о браузерах, можно выбрать дополнительные пункты для Firefox. Выбираем «Анализ». Программа показывает все то, что она нашла и может удалить. Нажимаем «Очистка». Происходит удаление. На их сайте указаны возможности. Здесь сказано, что можно удалять временные файлы, историю, куки, суперкуки, которые мы обсудим позже, и множество других вещей. И также я рекомендую BleachBit, он доступен для Linux и Windows, выполняет похожие задачи, хорош на Linux, и неважно, какой из них вы будете использовать, вам стоит добавить дополнительные сигнатуры в эти утилиты очистки. И если зайти на этот сайт, здесь можно скачать так называемый файл winup2.ini, вот он. Для ему можно зайти напрямую по этой ссылке, для его загрузки. pinup2.com Он содержит две с лишним тысячи сигнатур для очистки улик, включая Firefox и другие браузеры. Можно зайти на страницу с инструкцией о том, как устанавливается этот файл. Например, в комбинации CCleaner вы просто помещаете файл WinUp2.ini в папку Program Files CCleaner. Я установил этот файл для BleachBit. Видим здесь наверху написано, что добавлен новый файл WinUp2.ini. Как видим, было добавлено множество вещей для Firefox, которые вы можете выбрать и удалить. Такси-клинер выглядит до установки Винап 2. Давайте закроем его. И давайте снова его запустим. И вот так он выглядит после установки файла VNAP2.ini. Видим множество дополнительных вещей, которые можно удалить из Firefox. Все они потенциально могут быть использованы для вашего отслеживания. Так что вы наверняка захотите выбрать все нужные опции и очистить их. Теперь зайдем в «Настройки». Видим здесь опцию «Способа удаления». Сейчас выбрано «Обычное удаление». Можно изменить его на три прохода. Это нормальный выбор, чтобы стереть эти данные. В общем, это что касается удаления улик из браузеров. У нас будет целый раздел, посвященный удалению улик, в котором будет больше информации о вещах типа «Сколько раз нужно удалять?» и какой эффект это будет иметь на удалении данных с вашего диска в действительности. Смотрите соответствующий раздел курса об этом. Это Better Privacy. Скачать его можно по этой ссылке. Вот так он выглядит. Это расширение для поиска и удаления конкретного типа суперкуки. Локальных общих объектов LSO. Также называемых флеш-куки. Его стоит установить и потестировать. Проверить, найдет ли оно что-либо. Потому что оно может подтвердить, блокирует ли другие средства, которыми вы пользуетесь флеш-куки или нет. По умолчанию оно удаляет флеш-куки при закрытии Firefox. Оно сканирует директории, или директорию, в которых могут обнаружиться куки. И затем оно покажет их и удалит, если оно их найдет. Так выглядит Beta Privacy. Далее Click and Clean. Загружаем по этой ссылке. Выглядит следующим образом. Это средство для удаления истории браузера, временных файлов, загруженных файлов, куки, объектов Flash LSO. Дает возможность удаления приватных данных по закрытию Firefox. По сути, оно дает вам быстрый доступ к функционалу Firefox. И если нажать на куки, то откроется окно Firefox для управления и очистки куки. Перейдем вот сюда. Оно также поддерживает инструменты удаления улик, типа C-cleaner. Можете указать ему «Использовать CCleaner», и оно начнет это делать для удаления данных. Видим здесь флеш-куки, о которых мы только что говорили. Объекты LSO. В общем, это один из вариантов, который может вам понравиться. Далее. QuickJava. Мы встречали его ранее в предыдущих видео. Оно позволяет вам разрешать или запрещать Java. JavaScript, куки, изображения, анимации, Flash, Silverlight, таблицы стилей, прокси. Все это из панели инструментов. Например, данная кнопка позволяет мне запрещать куки, пока она горит красным. Если кнопка синяя, то куки разрешаются. Можете быстрым нажатием отключать сохраненные куки в хранилище на всех посещаемых сайтах. Эти кнопки находятся в персонализации. Видим здесь различные варианты. Если я хочу иметь возможность быстро включать-отключать флеш, JavaScript, либо я хочу иметь одну общую кнопку для них. Готово. Это Quick Java. Далее Advanced Cookie Manager. Это его страница. И давайте посмотрим, как он выглядит. Это еще один менеджер куки, но он содержит больше расширенных возможностей, чем встроенный в Firefox. Видим здесь куки и их значения. По сути, можно добавлять, удалять, модифицировать, экспортировать, бэкапить, импортировать, восстанавливать, мониторить ваши куки с помощью этого аддона. В общем, может пригодиться. Я тоже его использую. Далее, Self-Destructing Cookies. Саморазрушающиеся куки. Загрузить можно по этой ссылке. Выглядит следующим образом. На деле, очищает куки и локальное хранилище, когда вы закрываете вкладку браузера. И давайте зайдем на сайт Forbes. Нажимаем на него. И есть опция разрушения куки после закрытия данной вкладки. Удаление куки после закрытия браузера. Либо никогда не удалять куки. Можно временно отключить этот аддон. И можно отменить удаление куки и временно приостановить работу. Выбираем первый вариант. Видим, что кнопка стала красной. Это значит, что после закрытия вкладки аддон удалит куки Forbes. В общем, может быть полезным, однако в Firefox также есть возможность настраивать правила приема куки и полностью отключать сохранение куки. Но в принципе, у этого дона интерфейс получше, так как можно делать это на определенных страницах, в вкладках, в процессе перехода по сайтам. Возможно, стоит протестировать и даже использовать. Далее. Децентралайз. Я сам о нем узнал недавно. Достаточно хороший аддон. Очень многое содержимое веб-сайтов, которое доставляется вам. На практике доставляется вам из так называемых сетей доставки содержимого. CDN. Это сторонние ресурсы, на которых хвостятся данные для того сервера, к которому вы подключаетесь. Это хорошо, поскольку CDN в состоянии доставлять быстрее, так как они стараются доставлять контент с серверов, находящихся географически ближе. К вам. С точки зрения приватности это плохо, потому что CDN могут вас отслеживать. Ссылки на крупные сети доставки содержимого имеются на огромном количестве сайтов. CDN могут отслеживать вас от сайта к сайту в процессе вашего перехода от одного сайта к другому, на котором есть ссылки на ATCDN. Так что теоретически здесь имеется проблема отслеживания. И конечно Google, а это основной корпоративный трекер, имеет свои сервисы CDN. Что именно делает Decentralize? Он защищает вас от этой слежки. Как здесь написано, через бесплатную централизированную доставку контента. Он останавливает большое количество запросов, направленных в адрес сети типа Google Hosted Libraries. И чтобы не ломать сайты, взамен загружает локальные ресурсы или файлы. Он работает и хорошо дополняет U-Block Origin и U-Metrics. Так что я рекомендую этот плагин. Если спуститься ниже, мы увидим список сетей, запросы которым блокируются, если они предоставляют следующие связанные ресурсы. Это поддерживаемые на данный момент бандлы. Это может казаться немного сложным. И давайте я покажу вам, как это работает. Это тестовая страница. Если вы нажмете Ctrl-Shift-E, то откроется встроенный сетевой монитор Firefox. Если обновить эту страницу, то мы увидим доставленное содержимое. Кликаем на этот JavaScript и посмотрим на ответ. Спустимся немного ниже. Посмотрим, сможем ли мы найти какую-либо сеть доставки содержимого. И вот что мы видим. Это тестовый сайт, чтобы мы могли протестировать замену этой библиотеки. Этот сайт пытается получить jQuery с google.apis.com. Поэтому при посещении этого сайта, вместо того, чтобы загружать jQuery с домена Google, поскольку у нас установлен этот плагин, давайте откроем отладчик. Мы видим следующее. Давайте кликнем вот здесь. То, что должно было поступить с google.apis.com. Библиотека jQuery. В действительности, она поступила от Decentralize. Мы видим подтверждение этому, поскольку они здесь разместили этот комментарий. То есть, в локально загруженных файлах мы видим подобные комментарии. В общем, да. Вместо того, чтобы отправиться на Google APIs, расширение доставило локальный файл от Decentralize, помогая предотвратить отслеживание. Рекомендую зайти в FAQ по Decentralize, где даются некоторые советы по интеграции ее Метрикс и ее блок Необходимо внести некоторые изменения, чтобы в том случае, если в u или u -Block Origin у вас настроена полная блокировка этого контента, Decentralize смог скачивать этот контент локально. Есть хорошая схема, объясняющая принцип его работы. В общем, хороший аддон. Рекомендую. Скачайте, зацените. Надеюсь, он получит поддержку сообщества. Одна из мер против локальной криминалистической экспертизы — это полное шифрование диска. И можно добавить скрытую операционную систему, например, с помощью VeraCrypt. В разделе, посвященном шифрованию дисков, мы более подробно рассмотрим этот вопрос. Но стоит упомянуть об этом сейчас, поскольку это одна из мер противодействия локальной криминалистической экспертизе в вашей истории. Можно использовать портабл-версию или автономную версию Firefox в скрытом зашифрованном контейнере. Типа тех, что предлагает Veracrypt, чтобы препятствовать локальной экспертизе. В числе портируемых версий Firefox есть данная версия. Мы уже затрагивали ее. Также Джон Доним, Еще один портируемый Firefox. И, конечно же, Tor, который также является portable версией Firefox. Рассмотрим его поглубже в соответствующем разделе. Мы рассмотрели целый ряд мер, с помощью которых можно предотвратить отслеживание и нарушение приватности. Можете потестировать их сразу после установки. И мы можем сделать это при помощи суперкуки ЭВАКУКИ. Перейдем на этот веб-сайт. Немного увеличу. Спустимся ниже. Если нажать на эту кнопку, будет создан супер-куки, или эва куки И вы сможете проверить, смогут ли ваши текущие средства защиты предотвратить создание данного куки. С первого раза не получилось. Можно попробовать сделать это несколько раз, нажимая на кнопку «Создать Эва Куки». И что здесь вообще происходит? Число 381 сохраняется в различные хранилища. Хранилище стандартных куки, локальное хранилище, хранилище сессии, window, в PNG изображения. А это особенно сложный для удаления куки. В теге и e тег, в кэше. Итак, давайте произведем обычное удаление истории Firefox и посмотрим, насколько хорошо это удалит подобные куки. Суперкуки. Выберем удаление за последние пару часов. Удалить. Вернемся на этот сайт. Спустимся ниже и проверим, знает ли он, кто мы такие. Определенно знает. Даже после удаления нашей истории, сайт подхватил ID 381. Понятно, что это всего лишь тест. Настоящий куки будет представлять собой очень длинный уникальный номер, чтобы однозначно идентифицировать вас. В общем и целом, вы увидели понятную демонстрацию того, что суперкуки не удаляются при помощи обычного удаления истории Firefox. И давайте попробуем Секлинер. У меня выбраны все дополнительные параметры все c -Cleaner. И давайте проанализируем и посмотрим, что он сможет обнаружить. Просит нас закрыть Firefox. Давайте это сделаем. Анализ завершен. Видим, что он обнаружил некоторые данные в HTML5-хранилище. Запускаем очистку. Снова анализируем. Ничего не найдено. Запустим снова Firefox. Удалены ли теперь куки? Готово. Как видим, C-Cleaner удалил эти куки. Это здорово. И нам нужно помешать установке подобных куки на нашу машину изначально. Именно для этого используются такие вещи типа «Никогда не запоминать историю», U-Block Origin, U-Metrics и прочие средства, которые мы рассмотрели. Конечно, если вы используете непостоянную операционную систему, они в любом случае не будут сохраняться. В общем, попробуйте сами и посмотрите, что получится. озвучка для клуба как обсуждалось ранее, одним из способов отслеживания является HTTP Referrer. HTTP Referrer — это HTTP заголовок. Когда вы нажимаете на ссылку, типа этой, на которую я нажимаю, находясь на google.co.uk, ваш браузер загружает веб-страницу и сообщает веб-сайту, откуда вы на него пришли. То есть он сообщает этому сайту, что я пришел с google.co.uk. HTTP Referrer также отправляется при загрузке содержимого на веб-странице. Например, если на странице есть реклама или отслеживающий скрипт, ваш браузер сообщает рекламщикам или отслеживающей сети, какую страницу вы просматриваете. Вы можете контролировать, какой referrer отправляется в адрес веб-сайтов при помощи спуфинга или подмены referrer. Есть несколько плагинов, которые вы можете задействовать. Первый из них — это RefControl. Он выглядит следующим образом. Он позволяет вам контролировать, что именно отправляется в качестве http referrer для каждого отдельного сайта. Итак, здесь я заранее настроил его, таким образом, чтобы в адрес google.co.uk отправлялся настоящий http referrer. Можно либо вообще его блокировать, либо подделывать, либо настроить кастомный. Еще один аддон — Smart Referrer. Он попросту отправляет рефереры только в пределах одного домена. И есть еще один вариант, который встроен в Firefox. Если вы зайдете по адресу about.config, вы получите подобное предупреждение. Нажимаем «Я принимаю на себя риск». Набираем в поиске network .http header. Можете отредактировать значение этой настройки. Если изменить ее на 0, это отключит отправку заголовка «referrer». Если помните, u также умеет подменять referrer. Вот эта опция «Подмена referrer. И включить ее можно здесь, подменяя строку HTTP Referrer в запросах к сторонним источникам.